О чем молчишь ты снова? О чем грустишь ты, душенька? Скажи мне хоть полслова, а я послушаю послушненько. Ведь есть слова такие разные, ужасные, прекрасные. Мы себе за языки, и я, слова у людей не смертны. Хитрые они, укоризненные, Награда не они нам посмертный, А вот мучением они нам пожизненным. Но как же без них темно сердца, Как душного, как теснова, но снов произносится, Не те слова, не те слова, но Износятся. Не те слова, не те слова О чем бы спросили, спросил Зачем бы вдруг-то не разжелуста Опять дежурное спаси Потом резервное, пожалуйста И все в ресницах И все на сердце душненько не шепота, ни окрика Чего ж ты хочешь, душненько не шепота, ни окрика чего ж ты хочешь, души не даю, да разговор тебя, брат, непресытили, Опять весь мир вокруг актер, А мы с тобой простые зрители, Кто-то там уже другой Нас сценою давно пробил мои слова, Дрожащие я о том, как я люблю тебя, бесценная, люблю тебя. Дружайшая, я люблю тебя бесценная, люблю тебя дружайшая. До